И снова всех приветствую на своем канале Мастер Пром. И хотелось бы сегодня обговорить такие вещи, как работа с сантехникой. Очень часто я встречаю такие работы, да, вот у нас когда водопровод делают так, что его просто-напросто нельзя перебрать, убрать, удалить и вообще, как бы, чтобы вы понимали, да, разводка воды, водопровода должна быть, так сказать, легкодоступной и должна быть с возможностью ремонта, понимаете, то есть как бы нельзя просто так трубы монолитом утопить там куда-то в пол, не сделав доступ, для того, чтобы можно было бы этот, например, разводку перекрыть отдельно или еще что-то и вот в данный момент например да я столкнулся с такой проблемой что то место, где изначально, по сути, должна была быть в нише разводка водопровода, установка счетчиков, я столкнулся с такой бедой, что у людей действительно сделали все как бы как бы и получается так, что сейчас вот, например, если человек надумает что-то переделать, ему уже нельзя ничего, нельзя ничего переделать и сталкивается с такой проблемой. показываю, что вот такая проблема, да? И мы сталкиваемся с такой проблемой. Сделали разводку по воде, Пусть через пол, да, у нас вот идет. Сделана вся разводка через пол, то есть ничего плохого в этом нету, когда вода, разводка вся в полу, да. Мы, то есть вот, да, здесь еще, здесь переход есть, вот здесь вот у нас счетчики и все прекрасно. То есть видите, да, из пола выходит у нас водопровод. Но у нас получается такая проблема, что вот мы сделали, вот люди сделали водопровод, да, у нас здесь все пластиковое впаино, сделано все так, что действительно, ты, если найдется, случится какая-нибудь проблема, например, что-то переделать, мало того, что вот это все добро, вот сейчас вот эта дыра будет находиться за унитазом, закрывать ее нельзя, и мы сталкиваемся с такой бедой, что э, ничего не переделать, вообще ничего ни здесь а в вентиля никакого не стоит, ни отсечного крана, ни резьбы, ничего не накручено, все просто напросто напаяно выведено наружу и вся эта вот эта вот экибана с счетчиками висит у нас наружу. А, все под контролем. С одной стороны это доступно, это на виду, но с другой стороны вот эта вот а ниша, да, где у нас из человек, заказчик, захотел сделать отдельно э -э, ревизионный люк, э -э, столкнулись с такой проблемой, что да, для чего он теперь здесь нужен, так как здесь, по сути, ничего нет. Вся вот эта сантехническая разводка, все вот эти вот фильтра, все должно было быть стоять изначально внутри. Э -э, видос э -э, ой, Фотографию, как я это делаю, я приложу внутрь. И ситуация такая, что действительно, вот надумает ты человек, да, что-то переделать, например, вот это все убрать. Столкнется с такой проблемой, нужно будет делать какой-то ремонт или еще что-то. Он это ничего не сможет убрать, только вскрывать полы и сталкивается с такой проблемой, что действительно не ремонтопригодное и это все добро. То есть каждый раз, например, если случилось все, что случилось там, ну неважно, какая-то проблема с водопроводом, забилось там или еще что-то. Хозяин сталкивается с такой проблемой, что переделать, нужно будет выдалбливать там полы, переделать это все, то есть, как бы я же в своих работах всегда стараюсь делать так, чтобы все вот это добро да, аккуратненько помещалось сюда в нише и с возможностью полного съема. То есть это означает, что если бы вот здесь вот это, вот это все, моя постройка здесь стояла, мы бы могли спокойно закрыть вентиля, открутить там пару гаек и все, все весь щит со всеми, со всеми вот этими щетчиками можно было снять. И вот не знаю, почему так не делают. Я говорю, вот я очень часто с такой проблемой сталкиваюсь, что люди, грубо говоря, пытаются тупо понадобиться заколомить. Делают э, распайку того же полипропилена, ничего с ним тоже будет сильно плохого там нет. Но распайку делают так, что по факту его потом переделать просто-напросто невозможно. Не делают дополнительные съемные места, там где можно было бы открутить, гаечки поставить, там резьбочки, вентиля можно было бы поставить, накрутить. То есть все должно было быть съемно, все должно быть ремонтопригодным. И я хочу призвать действительно всех сантехников. Если уже вы беретесь, за такую работу действительно там распайка воды. Всегда рассчитывайте то, как это сделать так, чтобы очень все было доступно. А именно, что я имею в виду? А имею конкретно я в виду то, что по сути, вот у нас вот эти вентиля, которые здесь, здесь стояли, по-хорошему, они должны быть вообще приблизительно. Вот в этих местах. Для того, чтобы можно было бы здесь сделать ревизионный люк. И чтобы можно было сделать полностью перекрытие воды в квартире. Именно на уровне глаз. То есть то тот место, то, где должен быть ревизионный люк. Должен быть доступ именно к вентилям. Отсечне, отсечне, к отсечным вентилям. Если такого, грубо говоря, здесь не делать. Таким же успехом можно было бы сделать. Здесь от этих же самых вентилей. Можно было бы поднять... Трубу здесь а кверху, сделать здесь там дополнительный кран отсечной, сделать развилку и сделать все это добро. То есть это можно было бы сделать, если бы вот в этом месте сделали хотя бы разборное соединение. Кусок фикальных выделений. Дерьма. Извини. Кусок дерьма. Так как оно здесь не разборное, это добро, по-хорошему, пришлось бы перепаивать, если бы пришлось бы вот это все делать. Конечно, это лучше делать всегда на стадии прокладки труб. Если вы этого не делаете, это означает, что вы просто-напросто рукожоп. Таких рукожопов я встречал очень много. Люди пытаются сделать что-то там, напаивать трубы. Такие переходы, переходы, переходы. Вот таких там муфточек могут столько тут наделать. И по факту это очень даже некачественно. И вот эти счетчики, конечно, по-хорошему должны стоять щитком, внутри и прятаться от лишних глаз. Они тут нафиг не нужны. Для чего? Не над унитазом тут свисать будут? Они, конечно, будут крепиться там сейчас вот к стене, да, там плитка выложится ревизионный люк. Здесь будет только смысла от него, конечно, особого не будет, но вот такая проблема. Ну я надеюсь, что для кого-то этот видео было полезным. Надеюсь вообще кто-то примет для себя правильное решение если ты со специалистом не уверен как он делает, что он делает блин, всегда такие вещи проверяйте посмотрите смотрите, уже тебе интернет уже есть все есть по сути вам достаточно только смотреть не красивые картинки, как красиво выкладывают плитку, а делать максимально функционально, для того, чтобы все можно было легко разобрать, поменять, отремонтировать. Если этого не делать, сделать все монолитно, вы столкнетесь с такой проблемой, что вот в данный момент, например, если здесь надумают переделывать, там, сантехнические трубы по-хорошему переделать, им надо будет просто взрывать полы, для того, чтобы сделать доступ для труб, что, конечно, нехорошо. Поэтому... Выбирайте мастеров правильно. Через арафанное на радио или еще через кого-то. Ну, никак, знаете, там подешевле нашли и вам сделали. Иначе вы столкнетесь с такой проблемой, что у некоторых даже после разводки труб просто-напросто вода плохо-напросто бежит. Ну, просто-напросто вода плохо бежит. И а плитка уже населена. И сталкивается с такой проблемой, что взрывают опять полы, чтобы поменять трубы. Всегда имейте это в виду. Мастер. И на то и есть мастер, что нужно выбирать качественного специалиста, а не тот, который подешевле. Этим он отличается дороже. Не всегда, конечно, дороже и лучше, но э, качественный мастер никогда за свою работу копейки брать. Ну, дешево брать сильно не будет. Имейте это в виду. Кому ролик понравился, поставь лайк, подпишись на канал. Также подписываться на все ссылки в моих соцсетях будут в описании. Все, на этом я заканчиваю. Всем пока.